И снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в очень темном и страшном месте. Это, скажем так, учебный центр одного из институтов. Да, где проводят опыты. Какие именно опыты? Ну, вы сейчас удивитесь. Пожалуйста. Видите, какие здесь опыты проводятся. Ну, скажем так, генетические опыты над иммунной системой мышей, вот тут и человека в том числе есть, разные препараты, темного, никого нет, а, тихо, а вот здесь это вот интересный кабинетик, значит компьютер и лазерная установка вот она. для опытов на надо... разные жидкости то есть вот так называется установка здесь значит Лазерным лучом подвергает воздействию разные вот, пробирки, разные бассы. Вот, вот, кровь и все остальное. И проверяет, как воздействует. Вот. Да, вот есть еще кабинеты Здесь все как бы закрыто пока. Я сюда попал просто к знакомству, скажем так. ДнК видно. Ну вот, видите, начались Пи два либо второй уровень опасности, биологическое, биологическое заражение может быть там, ну, то есть, вирусы там могут находиться в этом кабинете. Поэтому, если... он что, Ну, на третьем этаже тут вообще мрак. колба. Лаборатории. вообще здесь снимать нельзя поэтому я тут осторожно иду вот еще один знак тоже лаборатория Вот здесь видно тоже. Воздействие разных вирусов и тому подобное. Инхибиторс какой-то, ну, в общем, ингибиторы какие-то, не знаю. Я не шарю в этом особо. Это видно, да? Вот эти разные оборудования. Система сканирования, проверяется давление. Вот название университета. Твои имя открыто для света а вот вы можете видеть здесь лаборатория проводит испытания здесь Ладно, быть ничего не будем, чтобы не нарушить никакие процессы. Жутковатое место. Есть еще четвертый этаж, но там особо ничего нет. Вот такой вот университет. Проводится опыт генной инженерии на иммунитете. Разные препараты, лекарства и тому подобное. Испытывают на животных. И потом тестируют образцы. Ну что, хороший университет. по Медицинский факультет, скажем так. Ну все, всем до связи. Будет еще что интересно, обязательно включу.